В Казанском федеральном университете состоялась презентация молодежного сообщества «Вызов». Проект представляет собой объединение молодых ученых и деятелей культуры. Он направлен на популяризацию сферы науки среди молодого поколения с помощью медиаресурсов. В первую очередь мне повезло, что я попал на данный проект, и этот проект дает проявить себя. Я считаю, что если есть цель бросить себе вызов, и доказать, что ты не боишься, то обязательно нужно принимать участие. Сообщество имеет направление на любой вкус – от науки до культуры, от экологии до инноваций. Участники будут освещать отечественные разработки, делиться собственными опытом и академическими знаниями с помощью понятного и доступного языка. Вступить в проект смогут деятели от 18 до 35 лет. Совет номер один будущим участникам вызова. Разумеется, это спортивно-интеллектуальная игра. готовиться физически в первую очередь, потому что... Как бы ты интеллектуально не был подготовлен, если ты физически дашь слабину, там и, в общем, твой интеллект тебя подведет. Потому что при усталости ты забываешь все. Усталость, камеры, нервы. Резиденты сообщества получат возможность пройти кастинг в шоу «Вызов». Данный проект выходит на ТНТ и совсем скоро выпустит новый сезон. «Вызов» — это спортивное интеллектуальное шоу, в котором знаменитости соревнуются с гениями науки и искусства. Виктория Бабайло, Фарид Захитогуи, Универ Ньюз.